Так, ну что, офицер, отменяется наша замечательная поездочка. Елки, палки. Отмечая, короче, отменяется наша поездка в замечательный наш отель-казино. Вот, потому что позвонила мисс Бейкер, у нее для нас будет какое-то дело. Но это дело должно быть чистым. Поэтому бери в руки С4. И пи на мою тачку. Чего? Липи-липи. Зачем? А, ну хорошо. Давай тогда. Взрываем. Я не успел. Я тебя сочувствую. Ну не успел, так не успел. Вот. В общем-то говоря, нам нужны просто чистые тачки. Ёхарный бабай. Я кому-то в палатку. В палатку, ну, бывает. Так, а теперь нам нужно или Лейстеру в пилотку, позвонить. или в палатку. в пляжную, да? Да. Все, отлично. Так, теперь звоним механику. Нам нужно подготовить тачечку. Помнишь, у меня была тогда тачка, которую мы гоняли, и после чего я три дня карты искал. Было дело, было. Вот, собственно говоря, она у меня до сих пор валяется. Я ее успел восстановить, но протюнинговать не успел. Хм. Так что она сейчас в полном порядке, но абсолютно чистенькая. И, кстати, ее нигде не было, кроме того случая. Так что погнали, сейчас ее протюнингуем, подготовим. Давай, глянем, что из нее можно соорудить Эдакова. Так, а где у нас тюнинг-ателье? ближайшие вообще. М пожарка. Ну. Не так уж и близко, не так уж и далеко. В общем-то говоря, рукой подать почти. Хм. Так, ой, -ой, -ой, -ой тихо, тихо, тихо, Ты уже придумал, какой цвет будет? А, нет. В какой-нибудь неброско желтый. Или лаймовый такой, знаешь. Ну, чтобы не бросалось в глаза. О, да, Байкер. Все. Так. Главное, нам ее подготовить сейчас к делу. Я, кстати, не знаю, какое дело. Я когда спросил у мисс Бейкер, она сказала, что, в принципе, этого гиперкара нам должно хватить. То есть, по идее, ничего убойного и сверхсложного не должно быть. Но нужно будет действовать быстро. Ой, что у нас все время Какие-то задания под ночь начинаются Вот скажи мне Не знаю, видать не хотят, чтобы мы были Прям замеченными такими Ну да Так Интересно, ой, на нее какой-нибудь Пушкулятор Можно поставить, нет? Не, это вряд ли а В нее можно броню Например, вкатать Тормозишки вкатать По полной программе так, что по бамперам? О, что самые злые бамперы ставим, да? Хм. Я даже не знаю, карбоновый сплиттер. А что-то особой разницы я не вижу. Да я сплиттер основного цвета поставлю, они одинаковые, только там есть карбон. Диффузор основного дополнительного и ребра дополнительного. Хм. Ну ребра хм. поставлю, самое мощное. Хм. Так, движок естественно в максимум. О, глушители. Давай посмотрим, что у, него у нас там по глушителям. Двойные, четырехтрубные, что? Какая-то. Между прочим, у меня из-за выхлопных газов ни хрена не видать. Такая же система. Из-за выхлопных. Ну там вот где-то очень справа можно посмотреть. О. Что? пушки. Да скошенные глушить ох жесть жесть не но это у нас все-таки не тачка какая-то идиотская поэтому сделаем что-нибудь более-менее культурное поэтому поставлю просто хромированные глушители так еще по решетке радиатора хромированное. Ну вот, поменяли наконец Ну да. Ой, классическое основного, классическое дополнительного цвета. Но я все-таки, наверное, крупную сетку. Можно пластиковую классическую поставить. Блин, на карбоновый гиперкар за два ляма. Нормас. Не, я поставлю крупную сетку хром. Так, капотик. О, можно капотик с поставить. Чуешь? <связь> вижу, вижу, Стой, вижу. Стоит 3000 шильдик. <связь> <связь> вытяжки, капот дополнительного, карбоновые вытяжки, что? Полоса дополнительная. <связь> что это такое? О, что-то меняться стало. Да. Классический с впуском. Йо. Сколько тут капотов? Капец. Неплохо. <связь> Много слишком. Выбирай. Да я поставлю просто лого тогда и все. Не хочу я больше ничего выбирать, Смотри. Он и так в принципе нормально. Mm -hmm. Ско сколько еще сюда впусков-выпусков поставить, чтобы <с она еще более ломаная стала. Да присмотри, кошмар. Так, локсончик поставим какой-нибудь. А, вот такой, нормально будет. Че б нет-то? Так, фары к заправим. Ну, неоновый набор пока не знаю, какой будет. Все зависит от раскраски. О, смотри. Черная полоса и элементы. На черной машине, да. Не, ну видно черный цвет. О. Желтые штрихи, кстати, неплохо смотрятся. Жалко, я только спереди могу смотреть. Мочить. Черная полоса. И покрутить, но вот не дают. Ну, я тебе могу так сказать. Все, что вот сейчас дальше, это рекламные гоночные раскраски. Да, ну, мне они прям вообще не нравятся. Поэтому я, пожалуй, поставлю желтые элементы. Да, желтые штрихи вот такие. Я, кстати, наверное, даже цвет не буду менять. Единственное, что, наверное, надо посмотреть будет Минимализм. мат и глянец. Но в принципе, да. Что тут больше-то? Можно тогда, кстати, у него новый набор сразу поставить везде... И цвет неона поставить какой-нибудь желтый. Во. Отлично. Mm -hmm. Смотри, кстати, сочетается. Неплохо. Так. Что касается номеров. Во. Все. Отлично. Хотя, зачем я поставил? Узнают же кто <laughs> за рулем. Блин, ну ладно, фиг с ним. Так, основной цвет. Матовый. О, кстати, матовый черный. Получше стал смотреться, по-моему, даже. Mm -hmm. Да. Я да, вижу только сбоку. Глянец тут не очень. А сейчас я тебе покажу всю. Я хочу всю тачку oh. в матовый черный цвет покрасить. Мне кажется, она очень хорошо будет смотреться. Только сплиттеры и какие-то пороги будут такие более-менее глянцевые, а в основном будет машина матового цвета. А может все-таки это? второй доп цвет желтый нет а о, я думаю смотри если поставить какой-нибудь ну пусть будет даже матовый если видишь что красится то есть только крыша mm. ну и какие-то там объекты ну, с... и Бачины. полоски на крыше ну и полоски крыши просто исчезнут ну давай посмотрим что там ну какой-то желтый не очень и полоски все равно выделяются. А все ну, же можно больше металлик места, да? поставить. Да, ну металлик можно посмотреть. А они все равно полоски выделяются. Как они так делают, а? Хотя вот слушай, вот вроде А полоски, понимаешь, не, полоски чуть-чуть светлее, вот прям чуть-чуть светлее. Не, ну нафиг, пусть будет матовая, она как-то более классически смотрится. Так, каркасик безопасности. Металлический. Так, продавать мы ее не будем. Боковая панель. Основного цвета дополнительного. Карбоновую можно вставить. О, панель с впуском. Под карбон, кстати. Отлично. Самое дорогое. О, теперь тумбочку можно ставить. Понеслась тумбочка. Так, спортивный, агрессивный, карбоновый гоночный, но ну, остальные гоночные тумбочки реально. О, вот это что такое вообще? спойлер Зворкс. А мне кстати нравится, оно продолжение такое неплохое. Крыши. Mm -hmm. Крыши, <свистрия> <свистрия> <свистрия> продолжение да. крыши. Трансмиссия полностью. Жалко фарки тут нельзя, да, поменять задние там. Ну да, жалко. Металлические. Можно, металлический Можно во, элементы основного цвета сделать. О. Или карбоновые. Во, карбоновые поставим элементы, отлично. Металли руку. Я могу пощупать. Ну пощупай. Твое ухо. Так. Колеса хромированные поставить на эту тачку. Не, не хочу. Лучше подкрасить Да, я тоже думаю, что лучше подкрасить Может лучше вообще их такими оставить? Типа они М -м, и так норм Сами диски знаю. выглядят неплохо Пусть будут тогда так Только я по покрышки поставлю Ну и дым от покрышек пусть будет Желтый <dr´. Essa> <с .Je transistor Millennium> О, удивление, да? Ну и стекла в лимузин Все, отлично Ну все, теперь я твое ухо не пощупаю ну, что поделать. Теперь пора выезжать нам, собственно говоря. Так, ну что, вот наша тачка и готова. Отлично, отлично. Желтенькой полосочки. Да. Думаю, потом еще можно будет ей желтые фары поставить. Но это уже в мастерской. Ну Так, да. пора звонить мисс Бейкер. Так, вот она, отлично. Позвоним сейчас... Посмотрим, что она... Ага, проблема. Опа. Жесть. Окей. Все, нам, короче, без шума надо... И пыли. Решить проблемы. Поехали. Решать проблемы. Так. Странно, конечно, что кто-то на казино нападает. Нельзя по ну, знаешь, знаешь, проблема вот в чем. Хоть и знают, что казино управляем мы, но по сути, по своей, казино это тот же самый бизнес. А всегда в бизнесе есть те, кто не сведущ. Что творится и как, и пытаются установить свои правила. Вот нам и приходится решать вопросы такого идиотского характера. Кстати, нам что, в казино, что ли, надо быть? Ну да. <связь> бабай. Но я теперь понимаю, почему она сказала быструю тачку взять. Я помню, как мы, помнишь, возвращали тачку на место, которая была на постаменте. И mm -hmm. разыгрывалась. Да, mm -hmm. <связь> <связь> yeah. ну Было принципе, дело. Ну уже у казино. Отлично. Во. Интересно, она сейчас прям навык скрытности. Или ну, прям я думаю, мы... тут будет навык стрельбы по мишеням. <свист> что там такое происходит? Не так, нам а надо не нам сюда. Едва? Надо, походу, припарковаться. Угу. В скрытном Причем, месте. где-то сзади, что ли? Угу. Окей. Чего? А ты, если бы даже справа, попробуй справа. Хотя, ты, если туда проедешь. Эм... то выехал его спокойно. О, наемники. Наемники. Окей. Наемник. Убейте наемников. Погнали убивать наемников. Так, у тебя есть винтовочка с глушаком? Ты хочешь с глушаком? М я думаю, что надо с глушаком. О, вот Ёпта. они. Ёпта. Отлично. Держи. Полезные ушаки. Так. так. Кто-то решил сбежать, выйти. Да. Так, давай, садись. Садти на хвост. На, И... на хвост. Если бы я знал, что надо будет садиться на хвост, я бы так не парковался. Ядрить, колотить. Я забыл, что тут выезда нету. Так, выезжаем. Ох, oh, you... да отдыхались уже, а так. поехали. Нам нужно бомбу-липучку. Нам же их mm -hmm. нужно. Я думаю, пока Хотя что нет. просто проследить Следить. надо. Так, окей. Поехали. И бронебойку. Главное их да. Не спугнуть. Но это надолго. <ission> Смотря <illa> куда поедешь. Хорошая погода в Лос-Антосе, не правда ли, да? <с Picture> <Individual oo> Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди, не пугай их. Я не хочу потом носиться по всему городу за ними. Пусть едут спокойно. Мы же никуда не торопимся, да? Сделай вид, что мы на прогулке. Опа. Как-то странно они едут. Ускорились. Я хочу сказать. Интересно, вот те тачки, которые там теперь у нас стоят, они нам отойдут или их казино продаст на развитие бизнеса? Хм. Скорее всего, шиш нам. Ну да, как всегда. что то они ускоряются куда-то. Вы куда, ребят? Опа-опа. Оп, опа. Ага, здрасте. Чё-то я не понял. А Вертики! А че они красные? Вертики над нами. А че Я так красные? понимаю, вертики. Ты Йота! понял чё они красные? Есть, один сбил. Едри, он сейчас перед нами упадет. По пилоту стреляй. По Это пилоту, отличное. не по пилоту, еще один рядом. Жмятнулся. Да. А нам вот сюда надо. Здорово, ребята. О вы все в тупике. Устраните главаря наемников. ядрите их Да. В смысле он куда-то побежал? Так, а где еще? А он они. Ага. Так. Ч у нас там? Ойо, -ой! Джак. Оу. Ну он все. Yeah. Отлично. давай посмотрим на него. А что? что это был? Что это за дикий? Это, был... что это такое. Я ему в голову Подожди. стрелял. Нихули, в там был. То есть у него, смотри. А, ну правильно, мы ему в голову то и выстрелили, потому что у него была маска. Угу. А, видишь, наемники какие. Опа. Так. Они не очень хорошо оборудованы yeah. ну отлично слушай мы даже заработали немного фишек что очень даже классно правда теперь опять чинить гребаную тачку ну сколько можно слушай ей уже прям ну капец как пришло Я вижу спереди бебец обстрелянная это жесть ладно поехали может еще какое дело подвернется да жми на газ